Клево всем, друзья, сегодня я опять на реке, опять с фидером и опять с легким фидером. Несмотря на то, что течение довольно уверенное, я опять сегодня буду ловить вот этим вот моим самым любимым удилищем. Дайва Тендер, удилище длиной 3,30 с тестом до 30 грамм. Работать буду кормушками 30 грамм. Это удилище позволяет это сделать, несмотря на то, что он легкое и и с тестом всего до 30 грамм, а, без проблем работает кормушка 30 грамм плюс корм. И вот сегодня я опять попытаюсь поймать рыбку на него, буду ловить прибрежной зоне. Так что, друзья, смотрите, оставайтесь со мной до конца. В конце видео, как всегда, выводы по рыбалке, возможно, будет очень интересно. Ну что, друзья, замешаем прикормочку. У меня проблемы, я забыл сегодня кашу приготовил сварил в холодильнике забыл кашу там же забыл опарыши пришлось утром ездить еще по магазинам искать опарыши. так что все началось с веселого прикормку буду делать очень тяжелую мне нужно чтобы она максимально лежала на дне и никуда не пылила так как в планах у нас подлещик и рыбец если будет то есть это будет основная для меня сегодня рыба если будет, если будет ловиться воду как обычно порционно по чуть-чуть этапов так, еще капельку водички ну вот то что надо сейчас она 15 минут постоит возьмет воду и будет прикормочка то что нужно тяжелая и рассыпчатая ну что друзья теперь нужно найти точку ловли Примерный, примерную акваторию я знаю понимаю. Ловить заброс у меня будет недалекий, практически под ногами. Течением будет прижимать еще сильнее к берегу. Но мне надо найти точку, в которой 30-граммовая кормушка будет стоять. На данный момент мне не принципиально. На данный момент мне не принципиально. Дальность, бровка, не бровка. Здесь пологи свал до самого русла. И вот на данный момент, именно на этом пологом спуске и рыба и тасуется. Вот тут вот примерно в 6 метрах идет небольшой отбойничек, обратка. И вот чаще всего на этой границе обратки и течения в основном рыбой ходит, а это буквально 5-6 метров. нашел со второго заброса клипсуюсь проверяю точку выбрал Все, лежит четко, не не катится. Ну что, друзья, точку нашел. Заброс. Сейчас Давайте посчитаем. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 14. 14 оборотов катушки. С прикормочкой смотрим смотрим что с прикормочкой вот она постояла подсохла и, и в принципе отличная нормальная прикормка все готовая прикормочка ну что друзья точка выбрана прикормка готова начинаю кормить положу сейчас точку 5-6 кормушек первая пошла Самое сложное кинуть, самое сложно забросить так, чтобы не отыграло назад и ударить на плипсу. Последняя кормушечка. Люди во всю рыбу ловят. А мы еще даже крючок не прицепили. Ну что, цепляем крючок, друзья. Так, что мы сегодня прицепим? Начнем с чего? У меня вот такая поводочница с крючками. Как я храню, вяжу поводки. Можно перейти по ссылке, посмотреть видео. Все очень-очень подробно рассказываю. Начну с 12 крючка на 0,14-ом поводочке. Начну работать с 30 сантиметрового поводка. Работаю инлайн с фидергамом. Также, как я вяжу эти монтажи, можно перейти и посмотреть по ссылке. Все показываю крупным планом. Каждый узел, как это все связывать, как связать фидергам с леской, все очень-очень подробно показываю. На данный момент на фидергаме у меня узелок. И поводок накидываю удавкой. Сидит надежно никуда не денется. Ну и по стандарту с одного красного опарыша. Первая кормушка. Ну что, друзья, первую пошел. Перезабросы не больше минуты. Ждать долго не намерен. Нам нужна рыба. Первая поклевочка на первом забросе. Хорошая, мощная, но мимо. Поклевки есть, а реализовать не могу. Сейчас разберемся. Потихоньку разберемся. Кто там, что там зачем и почему рыба на точку собирается сейчас активность начнется и будет я надеюсь бардак там идут поклевки не могу реализовать рыба на точке есть сейчас попробую укоротиться до 15 сантиметров бывает помогает увеличил размер крючка десятый номер поставил и поводочек 15 сантиметров Трудненький поводочек. Посмотрим, даст толк или нет. А может наоборот надо удлиниться. Пробуем, подбираем ключик. Рыба на точке. На счет 15 начинаются поклевки. Но пока никак. Все сегодня забыл. Забыл телефон, возвращался. Забыл опарыша, забыл кашу. Забыл тряпку. Собрался на рыбалку называется оп оп оп оп оп то есть что то есть оп оп оп оп оп оп рыбчик оп рыбчик а, есть оп оп оп рыбка рыбка оп оп оп там оп оп кто там кто там кто там кто там а, хороший рыбчик друзья смотрите какой шикарный Не болтаться Во. красавец красивый пока уменьшение длины поводка до 15 сантиметров дает результат смотрим дальше уп, уп, уп, уп, уп, уп, уп. Видится, есть что-то Жоленькая, приятненькая, шустренькая, рыбчик хороший. Вот какой рыбчик. Вот такой красавец. есть рыбка. Что-то есть. Сазанчик, ребята, я сазана всадил. Идите кубанский сазан, друзья. Смотрите, красивый! Сазанище! Такое красивое! Усад! Я отпускай малыша, беги! створен, то сначала рыбу научится ловить. Ну, какой красавец. Ну, увеличился до 60 сантиметров. Поймал две рыбки. Пробуем дальше. Поводок делаю то длиннее, то короче. Таким образом пытаюсь подобрать тот ключик, который рыбе нужен на данный момент. Если посмотреть, Берег, где вода отошла, весь берег вот такой, выше, ниже глубина. По этой причине, в зависимости от того, где ты сел, где ты сел, и может играть разная длина поводка. В одном месте нужно короткий, в другом более длинный. Там, где скапливается большая часть прикормки, чтобы в районе этой прикормки лежала насадка. Обратно до 15 сантиметров Уменьшил поводок Вот, рыба уже на точке Только забросил, прошло 5 секунд Все, подергунчики начались Она ходит, цепляет леску, дюбает Ну... Но... Насадку нормально не берет Берет, выплевывает Квертик ходуном вход. Дёрг, дерг, дерг, дерг. Вот, вот, вот что-то хорошенькое на укуру села. Работал коротенький поводок. Тут цепляло, цепляло. Сход. Обидно. Обидно. Что-то было хорошенькое. Оп, оп, оп. Хорошенька опять на кукурузку села. Что ж там? Рыбчик, да? Рыбчик великолепно. Говорит, что говорится. Самой курсы. Самой кучи. Они не берут, да, они будет... берут с крае. Видно, не видно. Самый смелый, видишь, заходят прям, а -а -а. и начинают баламутить. А со мной стадо ест уже вот эту мульт. Смотри, жара. Вот. И. Обошлись с другой стороны, смотри. Но они сами видят белые футболки. начал шевелиться, понял? Они оттуда сбежали, они туда стояли шлейфом. Как кормится рыба на точке. Много-много мелкого карася, не знаю, будет видно или нет, мутноватое, но попытаюсь вывести. Стоят по шлейфу на протяжении примерно метров 5-6. Саня, жерихов ловит. Стоят по шлейфу примерно на протяжении метров 5-6. Самая большая кучка рядом с кормушкой. Угу. И, И с нее отчипывают тоже. Опа. Хищник прогнал. Мелки <свят> Ух-ух-ух-ух, что то хорошенькое, ребятки. Что-то хорошенькое. Есть рыбка. Опять кукров соблазнилась. Подлещик. Судака всадил, а ты не можешь поймать судака Саня не может поймать, ребятки и он тут ходит прям под ногами Саш, он забагрился Друзья, очередной судак на фидер забагрился, и вот такой красавец за жабру. Очередной малыш сазанчик. Вот такие сазаны клюют. Сазанище, смотрите, короче, красивый. Беги, малыш. Беги-беги-беги, маму с папой зови. И опять кубанский сазан. Домой. Кто там? Кто там? Рыбка-рыбка-рыбка. там такой бешеный. О, рыбчик хороший. О. Рыбец, красавец. Ну что друзья, погода внесла свои коррективы, дождь нас прогнал, просидели под дождиком около часа, уже подмокли, решили собираться, рыбку поймали, кроме этого была еще куча мелочи, было 5 сазанчиков с ладошкой чуть больше, которые отпускали сразу, рыба велась довольно вяло, довольно пассивно, несмотря на то, что на точке было очень много. Буквально через 5-10 секунд приверклик начинал ходить ходуном. Рыба сегодня не очень крупная, но тем не менее хорошая, приятная, красивая рыба. Работал сегодня в основном красный опарыш, это у меня работала два на крючке. И работало, не, не работали, когда одевал чулком. Категорически отказывалось его брать, если одевал чулком. Был период когда в течение получасика поплевывала исключительно на кукурузы в улове сегодня рыбец подлечик карась сазан Густера, поймал одну людей все а так довольно неплохо мне понравилось ловил легким удилищем был просто кайф от рыбалки от ловли. друзья до новых встреч Ставьте класс, подписывайтесь, до новых встреч.